Данное Мы видео создано в развлекательных поживиться. целях, Все показанное сегодня по игре Бройзо. Стребуха нету, блин. Я за него, пацаны, чё? Че, недовольный чем-то? Я, ну, ну, на час где-то поменял его. Я кабинет его занял. Свалило отсюда тут все мое. Ребятушечки, здравствуйте, с вами расхититель помоечки. Я в Краснодаре, в этом солнечном прекрасном городе. Здесь прекрасная температура для того, чтобы расхитить местные кормилицы. Помойка меня уже хочет, как всегда, обуть. Но я шляпу с рынка брать не буду. Мне должен только брендовый шмот, брендовая обувь и все то, что мне надо. Деду надо вот этот триммер у ребятушечки Филипс. Я его беру, он еще и с насадочкой. Зацени. Тупо на изи, сразу Триммер с блоком питания. Ребятушечки, ставьте лайк, потому что я сейчас прям на ваших глазах нашел себе приобуться фила. Ну, скорее всего, это фила с рынка. Но тем не менее, они еще побегают. ты ты тык, тык О, штанишки. О, Ле. Шапки две. Две шапки. Две шапки и эти штаны детские или что Сайз 110 Релма. Бренд Релма. Это детские штаны. Хорошие. О, сейчас я побывал в Нью-Йорке. Ай-яй! О, так это же мини-весы. Они еще и рабочие. Чувак. Он настоящий. Ребят, я в шоке. Помойка дарит кэш. Это реально настоящий 1 доллар. Охренеть. Сколько доллар сейчас? Рублей 80. 80 рублей нашли. А это кухонные весы. Че это? Изолента. Какие-то еще весы. О, они еще работают. Ребят, мини-весы какие-то. Карманные как будто. Мини-весы, изолента. Что за набор такой? Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, чье это все? Мини-весы, изолента. А вот эти, кстати, работают. Вот изолента весит 25 грамм. Кстати, джинсы от бренда Ли. Это дорогой бренд, качественный тесно, оригинал это или не Первая помоечка Краснодара, в которую я должен выкинуть для начала свой мусор, чтобы потом из нее извлечь ценные находки. Ребят, вы посмотрите, а помойка-то вообще сытная, заваленная. Столько свежачка. Тут район, где очень много новостроек, а я такие районы люблю, поэтому мы сюда и приехали. Это Илюха, куда пошел? Поздоровайся со всеми. Помойка кормит, да? Да. Это да. Итак, что мы тут видим, короче, много макулатуры различные, но это меня не интересно. Меня интересует вот этот бачок, который очень сильно завален. Прям капец. Мы посмотрим, что будет по находкам. Возлагаю большие надежды на Краснодар у ребятушечки. О, как же, блин, без фена? Фен – это классическая находка. И в Питере, и везде. Ну, тут нифига себе толстый кабель. Это на медяшку можно взять. Клетка для птички, для хомячка. Наверное, он помер у ней. Клетка нужна? Нифига себе, цветы нормальные. О, нифига, крылышко выпало. Нагетсы выпали. Обалдеть, KFC свеженькая. Это свежачок, пирог. Да тут столько еды, капец. Оу oh май, пацаны, оголяйте, причиндалы, зацените, что тут происходит, обалдеть, даже колготочки есть, нюхательные, сказка, о, охренеть, мясо, шашлычок, а что он позеленел, шашлык какой-то зеленый, наверное, он просто стух уже, одежда, приодеться, даже, кстати, это мужское, спортивки, the north face, ребят, the north face, но ну, это паль, скорее всего. Прикольный. Я вот, может, себе возьму. А, порванное очко. Ну, зашить надо. Помоечка меня уже пытается одеть в Краснодаре. Кроп XXL. Вот еще футболка. В принципе, не было бы у меня футболок. Я бы взял. Мясо замороженное. Куречка. О, нифига гранатик. Свеженький, сладенький по-любому. Кстати, ребят, сытым в помойках лазить ну, вообще не вариант. Тяжело очень. В помойках надо рыться и быть всегда голодным. Тогда и азарта больше, и желания. Больше находок будут в руки пытаться попасть. Ведь помоечка чувствует. Вот, мне поесть дает, слоеночку, булку. Булка с сыром. Цветные панцеры, это классика, да. Мочевидный. Так, кормилица какая крупненькая. Ой, вот я в предвкушении. А тут вывозили относительно недавно мусор. Опа, вынос хаты, цепи. Охренеть, цепи клеопарды. Клеопатры, то есть сердце какое-то. Это же медальон, наверное. Там внутри должно быть что-то. Сердце это раскрываться должно. Но это бижутерия, и кто-то это реально носил, но все протерто. О, коробка от телефона. Кстати, тяжелая, тяжелая коробка. Samsung Galaxy S6 Edge, чехол там и все. Чувак, там телефон. Я тебя серьезно. Вот Samsung Galaxy S6. Еще и с целым экраном. Слушай, мне нравится Краснодар. Охренеть. Тут беспроводная зарядка даже есть. Не, Тут правда. батарея вздулась из-за этого его выкинули. Я свидетель, я сам в шоке. Вся. А -а -а. Я попробую его включить В машину придем, попробуем на зарядку поставить С коробкой и с чехлом Правда каким-то драном. Обалдеть, ребят Samsung Galaxy S6 Edge вот, на 32 гига оперативка. Короче, в нем есть 4G LTE, 64-битный OctaCore процессор, 16 мегапикселей камера и 32 гига встроенной памяти. В этот пакет сейчас находки буду складывать, если еще что-то найду. О, кстати, может это не от него чехол? Не, не подойдет, да. Опа, техника всякая эта штука. Вот сюда крона вставляется. Какие-то датчики. Это, наверное, пожарные датчики, да. Вот, можем крону сейчас ставить, проверить. Но он не светится, ничего не делает. Видимо, их ремонтировали. Ой, шприц, вот это опасная тема. О, все-таки работает. Это сигнализация на помоечке. Ну ладно, выключим. О, бл пару блинчиков с творогом. Блинчики. Контейнер с яичками. О, Glorix. Чистит и дезинфицирует без хлора. Это мыть. До домой там что-то мыть. Дезинфекцию делать. Я, кстати, вот в Сочи был, тоже телефон нашел, Но похуже этого Самсунга. А, там тоже аккум, кстати, вздутый был. Ох. Это рыб, рыбка или мясо. О, антенный кабель. Но это на, на меть не подойдет. О, одноразочка. О, еще одна одноразочка. Возьмем. Две одноразки. Опа. О, ни себе. Это чарон или как его там? Это вейп, ребят. Топовый вейп. Да, чарон беби. Ребят, Чарон Беби. Со свистком, походу. Что это? Свисток. Чарон Беби, ребят. Он заправляется на Type-C. Обалденно. Неплохо. Кого-то, да, мамка спалила и выкинула нафиг этот Чарон. О, нифига все одноразки в коробках. Это что, бракованные, наверное, какие-то. Они, кстати, вообще как новые. Ребята, они новые. Это, наверное, из магазина бракованные какие-то. Неплохо. О, новая, прикинь, пепельница из глины или из чего-то она сделана новая, прям в пленочке вот это надо брать шоколадный, шампанское шоколадная. ребят, это тупо шоколадка, смотрите что это за мешочек, смотри мешочек нашел какой-то а я знаю, что тут уже по ощущениям, сюрприз для заднего прохода да, да, тема а, а, а, кстати, новая вроде бы. Ой, ой, ой, ой, ой, вот это сказка, топовая находка. Вот я постоянно нахожу что-то вот такое, капец она огромная, ребята, она новая. Вот эта тема, сюрприз. Какие сюрпризы мне нравятся? Берем. Да ну нахер, что, еще один сюрприз? Чувак, да сколько тут этих мешочков, оно новое. Это набор. Обалдеть, ребят. Еще одна новая вообще. Вот эта тема. Вот это мне надо. Это я беру. О, есть. Еще один. Да блин, да как они тут так раскиданы, эти мешочки. Ребят, еще третий уже. Уже, ребят, вот смотрите, три мешочка. Охренеть. Сейчас будем проверять, работает этот чарон или нет. Работает. Работает нормально Но он где-то 3000 новый стоит Вот так, 2500 Тебе по сути, тебе ржишу купить И можно это курить yeah. Гариков нет Попробуй то, а вот это сразу Ребят, тупо чарон бэби с помоечки рабочий Запечатан, они новые Это с магазина, и вот там открой тоже Заглушку вот эту ага. Как будто сел Но он новый, не мог сесть По идее, это надо зарядить как-то эту одноразку тоже Еще одно. Тоже на вид новый Брак. Кстати, да, подписали, что брак. Значит, аккумуляторы у них... Не в... О! Это работает. А что с ней может быть? Она рабочая. Тупо рабочая, ребят. Вот да. такая вот эльф-бар на 2000 затяжек. Клубника-виноград новая с помоечки. И Charon Baby рабочий. Так, вот это рабочая. И смотрите, Samsung... Зацените, он работает. У него, кстати, экран изогнутый. Тут по сути акум поменять и заднюю крышку, и все. Сейчас попытаюсь включить, чтобы проверить сенсор. Тут, конечно, из-за вздутой батареи, возможно, он очень долго будет заряжаться. Сейчас, если он не включится, то чуть попозже я его еще раз попытаюсь включить. Лоток под симку у него сверху. Может даже симка стоит. Короче, ребят, попозже я его еще раз попытаюсь включить. Сейчас он еще не зарядился. Но если индикация заряда есть, он уже, можно сказать, рабочий. Ребят, он включается. Samsung Galaxy S6 Edge. Powered by Android. Опа. Главное, чтобы сенсор работал. Просто если это оригинальный экран, то только экран с этого телефона 2500 будет стоить. Ну а если поменять батарею и заднюю крышку, то этот телефон можно за 5000 продать. Да ладно, сенсор работает. Я его разблокировал. Он что, даже без пароля. Без пароля его, он, его он, наверное, как... почи... почистили. А он с сим-картой охренеть. Аккумулятор поменять и заднюю крышку, и все. И можно пользоваться. И в нем есть беспроводная зарядка. Топовая находка. Проверим, кстати, камеру. Нормальная камера. Насколько я знаю, вот снял зарядки, работает. Это ну, топовый телефон был когда-то. На него можно видосы снимать. Вот я запись видео включил. И в нем даже как будто стабилизация есть. Не так уж, чтоб дергается, но стабилизация есть какая-то. В нем даже как будто стабилизация есть. Не так уж, чтоб дергается, но стабилизация есть какая-то. Нормальное качество видео. Обалдеть, рабочий телефон. Ну что, осмотрим кормилицу. М -м -м. Я думаю, в ней что-то будет. А вы как думаете, в ребятки? О! А шкуди, ну все зарыганное. О, вот почему надо проверять, блин, все коробочки. Новые, оригинальные наушники для Самсунга. Возьмем, конечно, это к тому Самсунгу, блин, в комплект. Там часы, кстати, выпали, вот. Часики выпали. Нихера себе. Стали, стеллблэк 3 метра ватер, можно на 3 метра Под воду с этими часами нырять Нихера себе, 2 евро Ты смотри, там что-то есть в этом пакете Тут кожаный ремешок в этих часах Часы от бренда Кинг Кварц, ну блин, смотрятся Они офигенно, женские часики И 2 евро еще, бонусом о, одноразочка. Кайф. О, это чего? О, смотри. Dextom G6. Что за Dextom G6? Что это такое? Ребят, какой-то прибор непонятный. Ой, там, прикинь, иглы. Там игла внутри этого прибора. Что это? Там игла внутри. Это, наверное, в аптеке продают. Какой-то сенсор. А, это, наверное, вот эти... Это что-то вот так вот это глюкозу мерить в крови для тех у кого диабет вот эта вот тема такое брать не надо по так что тут у нас мукулатура. и сытные кормилицы вот это интересно очень интересно надо запрыгивать Оу. делаю анбоксинг о, о, о, о, о, вынос с хаты Нифига себе, это же прикольная вот эта маска Вынос школьника, да, эта маска светится, ребят Кто знает такие маски, они же очень популярные у шкалатронов. О, две маски как раз Тебе и мне берем, это прикольно О, нифига себе, охренеть, это смарт-часы с GPS-ом и с камерой. Это реально школьник с ними ходил. Это часы, по которым можно отслеживать геолокацию школьника. Д ну, родители так следят за детьми. Только почему-то они не включаются. Блок питания. И зацени, какая топовая универсальная зарядочка. Вот тут только надо починить чуть-чуть. А это, кстати, пистолет прикольный. Он резинками стреляет. Так, есть тут еще чего-нибудь? Ооо, нихера себе! А вот, кстати, это вот как раз батарейки для вот этой штуки, для маски. Это вот сюда проводки подключаются к маске. Еще блок питания. А вот зарядка для этих часов. Для смарт-часы. Их даже самому можно носить. Тетрис тоже прикольный. Тоже надо брать. Тут и вот и батарейки есть, блин. Наверное, они и рабочие по-любому. Как раз в Тетрис ставить. Или в эту маску подсветить. Для подсветки. Опа. Кто-то не очень хорошо учился. Одни вопросики. Тройка. Он. Двойка. Не готов к уроку. Вот, ребят, хорошо учитесь. Тогда будут у вас одни пятерки. Учиться надо все-таки. То будете как я по помойкам лазить. Картина по номерам. Частая находка. Квадрокоптер. Вот Найти бы его. А? 500 рублей. Сувенирные 100 долларов. О! И 500. Ну, тоже дубли, блин. Я даже не удивлен. Постоянно помоечка хочет меня обломать. Но чаще всего хочет порадовать. Опа! А вот тут что-то есть. Химия. Тут, наверное, всякие эти растворы для того, чтобы химичить. Химический набор. Ну, вот всякие эти жижи для химии. Блин, опасная тема. Вот здесь разо... раствор азотной кислоты. Натрия, гидроокись какая-то. Находил я такое. <плых> жесткий. Чувак. SATA 3, Corsair, ребят. Жесткий диск. Я думал, это SSD. На 240 гигов жесткий TV-приставка. Orenbox. ТВ-приставочка TV с пультом. Переносной модем. Опа! Еще жесткий диск. Сиаджей на 320 гигов. классно работает. О! Круто! Рабочие, ребят, вот. Хозяин, вы, говорит, это я выкидывал. Рабочая тебе приставка. И в ней жесткий диск стоит, если я не ошибаюсь. Да, внутри нее жесткий диск должен быть. А, не, не, не. Ну, сюда HDMI кабель, вот пульт. То есть, можно к телеку подключить. Жесткие диски, он сказал, что мертвый. Но их все равно продать можно. Ну, если так, по секрету, ребят. Их восстанавливают. Оу, oh, май. Там даже есть курточка. И, скорее всего, это куртка доставщика еды. Мегафон. Yeah. Я, я мегафон? Опа, раз, и зарядочки Какие-то драные О, кстати Тут Телевизор кто-то разбил Коврик для мышки Коврик для мышки Маленький, нужен тебе? О, еда, это этот, MyFood Готовые блюда, ой-ой-ой, вот это причиндал, сказка, опа, вынос с хаты, О, чувак, телефон еще один, О, да ладно, это моторола, еще коврик для мышки, телефон, а, пауэрбанк, большой такой, крутой походу, нормальный. Так, дальше смотрим аккуратно. Моторолла. Охренеть, это. ребят, это была топовая моторолла. Смотрите. Блин, да зачем ее разломали? Охренеть, я даже такую мотороллу не видел. Элитная какая-то. Коллекционная вообще. На, на 2 гига памяти моторолла. Охренеть, она так блестит, такая приятная. Включится, нет? Это коллекционная, я думаю, они дорого стоят. Даже вот в таком виде ее купят. Пауэрбанк. О, нифига он с этим Даже вот фонарик работает 0% заряда Ну ничего, зарядим О, нифига какая рамка для фотографии Опа Клавиатура от Ноутбука большого Или нет, вроде да, да От огромного ноутбука клава Но ноутбука, к сожалению, нет вот, Кстати, батареи от этого ноутбука Их, кстати, вообще покупают На барахолке Не знаю, как в Краснодаре, но в Питере покупают Ой, тоже сытненькая. Оперативный захват кормилицы. В Ребятки. Штребух. О, кофеварочка шляпная. Но ну, это провод сразу на четвертование. Вот так, на медяшечку. О, -о, О, что это? Это что за игла? Ребят, что это? Кьюида какая-то. Какая-то игла там. Салфетки в виде долларов. Это вынос, вынос бабушки какой-то. О, переходничок вот такой тоже можно продать. Браслет. Шестигранников парочку. О, там какая-то монета. Походу старая. Точно старая. 50 рублей. А, 93-й год. 1993 год. Можно взять. А вот это, блин, пробы нет здесь? Было бы это золото, но похоже на бижутерию. Ладно, можно взять там. Вот детальнее проверить, по-моему. Кипятильник тоже можно взять. Он рабочий по-любому. Шрачка всякая. Тирамису вкус виловский. Яички, сосиски. Опа, опа, опа, опа. Вынос хаты. Оу май, сюда, иди сюда. Кудя, сюда. Сейчас я тебя разорву. Сейчас вот тут еще есть, еще. Кудя. Куда? Так, дальше. Вот тут вот, тут вот, вот. уже поинтереснее здесь. Все эти штучки. Дрючки, диски. О, Wi-Fi роутер на две антенны d -Link. Старый, но пойдет. Скорость тут, наверное, 100 мегабит в секунду будет. Ну, что-то такое. На продажу, в принципе, пойдет. На блок питания от него найти. Опа, что-то тяжелое. Оу! Блок питания для ноутбука. Что-то написано. И горбеш какой-то. И горбеш пользовался им. Часики кварцевые. Какие-то прозрачные, такие прикольные. Тоже взять можно. Бижутерия, шляпа. О, 10 юаней, походу там внутри. Брелок. Из Японии, походу. Ой, блядь. Рыбитушечки. Сытная кормилица. Мой компаньон уже раскатал губу на медный кабель. Но чуть-чуть не повезло. А я полез. О, пивасик. Взрывоопасный. Хлеба. Целый батон. Даже плесени нет. Хорошенький. О, ошкуди! Ошкуди. Ребят, то, что тут вот такие баки большие, как в Питере, мне уже нравится. Что это? О, утюжок сюда. О, это нифига себе, он еще вот такой, ребят. Обалдеть. Топовый утюг. С подставкой, которая отсоединяется. Редмонд. Покрытие надо только отмыть. Ну такой можно продать вообще за 1000 рублей. Главное, чтобы он не протекал. Забираем. Еще Ашкуди. Капец, сколько тут еды выкидывают, ребят. Котлеты замороженные, вот холодные. Еще котлетки. И вот еще котлетки. Какие кормилицы тут сытные, ребят. Пузатенький, за забором. Чисто для меня. Располагают кормилицы к себе меня. Так, тут всякий картон. Это неинтересно. Интересны гаджеты. Есть они здесь? Сейчас посмотрим. Ой, капусты столько. Жаль, что это не деньги. Швепес. Прикольно, люблю швепес. Геркулесик, рис. Итальянский рисони, барилла. Made in Italy, ребят. Обалденно. О, запечатано это что? Я не знаю, чего это такое. Консервы, состав чечевица, вода, овощи, картофель, картофель, зеленый, морковь, перец, лук и помидоры. Это что-то итальянское. Тебе вот такое надо? Да ну нахер! Ребята, я в шоке! Охренеть! Это все в одном месте ты нашел? Охренеть тут... И Эльф Бар. И Эчку Ди Макс. Охренеть. Сколько одноразочек. И все сытненькие. Большие такие. Вот это надо брать. Охренеть тут жрачки. Молоко. Сколько пакетов. Кубанский молочник. Каждому по вкусу. Ну да. Годен до 11 -го числа. Так оно нормальное по любому на вкус. Вот еще охренеть. Йогурт персиковый. Годен до 6 -го числа. Это с какого-то магазинов. Ой-ой-ой, ребята усечки. Вот это сырки. Вот это я точно сейчас поем. Я их очень люблю. Сырочки. Это вообще тема. О, щит. Сырок глазированный. Годен до 7.02. -го -го. До 7 февраля. Вообще нормально. Вообще просрочен дня на 3, наверное. М -м. Широчки бомба в ребитке. Welcome to the club. Опа. Сразу. Приодеться в ребиты. О, нифига. Детская одежда. Курточка. Еще одна. О, нифига, Пума. Краснодар. Футбольный клуб Краснодар. Пумовская курточка детская. Угу, оригинальная. В карманах ничего нет. Не, ну это прикольно. Смотри, груша боксерская. Детская разорванная. Бананчики черненькие. Они так-то внутри-то хорошие. Вот я ж сказал хорошенькие внутри. Краснодарские кормилицы. Что тут есть, будет чем поживиться? Нет. Эй, моя территория, что говоряси, дулаш. А что такое? А что? Проб... Ну, Какую бы я забил эту территорию, контролирую ее? Нельзя мне здесь рыться? Я не знаю, взял или нельзя, блин. Ты хочешь выгнать меня или что? Да как бы, ну, можно и договориться а пополам. <с <с давай. По металлу, по меди, по алюминию. Ну, это я шарю за медяшку, за да. латунь. А не знаешь, цена? Па падает, не падает. На ну, медь рублей 600 за килограмм. А у вас тут как, в Питере 600? Ну да, раз, закурю байкет. Давай. Давай посмотрим. Тебя как зовут-то? Витёк. Я Влад. Ты тоже, Влад, Влад, Ч Чё это такое вот это? Я думал это эти, блин. сладкие Здесь палочки. Вы... А. У меня вот тормози видос, продолжим. Пацаны, Влад, застаньте вода детская хорошая йогурт, тёмень какая машинка целая Где? уже все унесли а, йогурт слышишь, хочешь распечатывай ты, да похуй ладно, короче хочешь, давай сейчас это давай, давай, срок годности да похуй, посмотрю я сейчас, слышишь я еще ложку достал. ну, все, пожалуйста номер дашь я, бля, сейчас вот, блядь, куплю на днях. Прикинь, вот, буквально неделю назад. А это постоянно плюется. И, короче, я открываю, прикинь, сенсоры и два кнопочка. Покажи найденный телефон. У тебя с собой он? Бой. О, нормальная Nokia, это Конечно. сенсорная. Да, сенсор. И музон слушаешь, да? Вот, блядь ебать это бабушка фон <свят> ты на связи короче только сим-карта нужна да. а заряжать где есть где тесла где ты блядь? <свят> электричество кругом пацаны. ну не да ну можно добывать я знаю там под столбом под столбом на околушек вбить провода накинуть а и лепами там будет помните такой момент это анекдот ваше здоровье а что это, это муравьиный спирт а ну да это знаете для чего это фунфырики ладно, я... я знаю ну, ладно я алкаш, но это можно его употреблять Ага. Похалать будешь? не а что, конфетки? да я не голодный под йогурт ложечку надо сейчас я тебя найду может Окей, давай. Я тоже вилку нашел. А, есть? А, у тебя металлическая. Вот, вот, будешь? А, да, попробуй. Не, не хочу. А не скисло, норм. Да похуй, просрусь, по крайней мере. Я понял. Смотришь, да я не буду отбирать. Опа, нифига себе. Кассеты. Вид... Для видики. Антикиллер. Сейчас Видеомагнитофон? 13 призраков. Не грози Южному Централу, охренеть. Да. это мы с братом смотрели. Давайте сюда скукаем. Тебе все прям? Да похуй, и DVD, я... Вам... Ну это без упаковки. Спасибо. Короче, скажи что-нибудь хейтерам, пожалуйста. А что сказать? Что хочешь? Вот хейтер тебя нахуй послал. Что ты ему скажешь? Нахуй. А за какое хуй? Ты меня послал, ну, нахуй, Вася! А? Шо? Шо, блядь. Люблю шакать, хейтер. Если нахуй мне пошлешь, ну давай, столкнемся где-нибудь, мне похуй. Проблема есть? Давай, что, как курить? Вас, как курить, как курить, как курить, как Давай. Пацаны! Я бью за расте. Вот, давай, давай. Матус. давай. Бородач. Какой бородач? Ну бородач, какой? Какой? А да что да ты буря. не бородач? Вот что, это. Какая? Будь Я... Да ладно, держи. Что держи. Вот, закусован вся хуйся, ну говори, хуйся. Ох, бля. Нормально? Лучше не показывал. А не было этих, да. Не да нахуй, т... лучше удалить живыми бабками. Трюбь бесплатная. А вы хаты. Косметика всякая, так пахнет Диор. Диор, ребят, охренеть. У а кого вот столько денег есть, чтобы Диор покупать? Это ж, блин, так дорого. Охренеть. Замороженные колбаски по-деревенски. А эти вообще колечками, как будто насраны. Насраны колечками вот так вот. О, а, жесть. Они аппетитно выглядит. Чего? Доллары? Блин, 100 долларов. Да, это сувенирные. Это кто-то высрал из жопы. Сувенир это. Скрипыши? Вау, обалдеть, ребят, это скрипыши, охренеть, да это кто их столько копил, ребят, кто из вас копил скрипыши вот из магнита, ставьте лайк, смотрите, они какие скрепленные, рвутся они, скрипыши вот эти падлы. О, oh, yes. Три бочка. Три сытненьких бака. О, oh, с перцами и лучком для зажарки. Это с магазина, наверное, выкинули. О, oh, телевизор кто-то разбил. Почему? Я уже второй раз нахожу телевизор, и он разбитый вот так вот. Из него достают эти материнские платы на продажу, а все остальное выбрасывают. На самом деле, многие не знают, что внутри матрицы еще есть ценные, ценные штучки, которые можно в хозяйстве использовать. Сейчас я вам их покажу. Смотрите, что есть внутри каждого телевизора или монитора. Из прикольного есть вот такая вот наркотика. Наркоманская пленка. Она так искажает пространство. Видишь, как она все искажает. Посмотрите на мою руку. Прям легкая наркомания. Да, он целый? Конечно надо. Спасибо. Нихераси, а мы как раз такое и ищем. Ну как, почти целый. Тут одна матрица. На чем мы остановились? Наркоманская пленка, которая искажает пространство. И еще в матрицах есть вот такая вот штука. Это такое как бы орг-стекло, которое можно использовать в качестве там разделочной доски или ну, чего-то там еще. Еще такая пленка есть. Тоже ее можно куда-нибудь применить. Это же коте из мультика вот это. Три кота. Три хвоста. Три кота. Три 3... кота. Картина какая-то. Кот прыгает. С днем святого Валентина. И бананчик. Кормилица. Кормит она. Кормит спиннер. Ой-ой-ой, вот эта пушечка. Любишь спиннеры? Все прям реально? Обожаешь? Вон он очень крутой. Юрий, привет с моря. Здравствуй, Юрий. И пока. Ну, на самом деле спиннеры это уже прошлый век. Но вот металлические машинки. Вот это еще можно взять, только это поломанное. О, а это, кстати, целое вообще. нет, тоже битое. Нифига у тебя тут машинок, хотвилс ищи. Давай все забирать. Чё там? Оу! Детские часы, ну, шляпа на самом деле, брелочек с костью, это тоже возьмем, машинку, всякие колготки там, ого, вот это уже оружие, помойка дарит средство самообороны, нифига себе, что за машинка интересная, такую не видел ни разу, машинка-трансформер, а, она вот такой шарик превращается. А по-моему, ее кидаешь обо что-то, и она раскладывается. Машинка-трансформер. О, кстати, там какие-то две коробки. И походу они тяжелые. Они так стоят, как будто в них что-то есть. Ну да, ребятушечки. О, май. А, я шпюкнул. Мультиварочка в коробке. Редмонд. Я такую не раз находил. Внутри, кстати, вот это алюминий. И что-то тут еще. О, так это от нее чаша, видимо. Новая что ли? Охренеть. Такое я первый раз нахожу. Мультиварку еще с новой чашей в комплекте. Но она не новая, но хорошая. Ее только отмыть надо и все. Думаю, взять можно на продажу. Балдеж. Продать можно будет ее рублей за 400. Хм, Что-то не пойму, есть тут чего-то или нет. О, да ну нахер, живые раки Да, мы раков забыли Вот они здесь живые, наши раки Ползают Как их бомжи-то еще не съели Раков-то наших А как они еще Он живой, блин, ну сами шевелит Он выжил, все сдохли, а он выжил Видите, ребят, все красные А один-то не красный, вот он шевелится <свят> Живой рак <свят> Из помоечки Шевелится Не сварился Повезло он счастливчик да Живых раков в помойке я еще не находил За рачка, ребят ставьте лайк А этих можно захавать А этого надо отпустить Ля ребят ля Шевелится Раковидный рачок Живой ну Придется блин оставить бомжам На съедение Прощай, рачок. Кормилица. Кормилица. Кормит, но не нас. Здрасте. О, дайте мне, пожалуйста, вот этот пакетик. Он там. Вот а да-да-да с этими штучками. Ой, вот это я люблю. О, все рассыпалось. но ну, я сейчас соберу. А это это курительные штучки продаю по 20 рублей. А зачем они? А их курят потом. Докуривают. Докуривают, как бы, да. Не, я из Питера, я не местный. Да, я приехал на гастроли На гастроли, на помойке Я серьезно Охренеть, одноразочки Ребят, вы посмотрите сколько штук 6, 7, 8, 9, 10 11 одноразок, обалдеть Ребят, вы посмотрите на эту дорогу Это просто кошмар Мы сейчас приехали в самый худший район Краснодара Район музыкальный Тут просто жесть Тут такие озера на дорогах, хотя дождь был здесь хрен знает когда. Но мы сейчас попробуем здесь что-то найти. Как тут люди живут, я не понимаю. Тут такое гетто, просто кошмар. Я худшего района в своей жизни никогда не видел. О, помоечки. Давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, это жесть. Но у меня слов нет, это кошмар. Какие помойки тут капец они чистые. Прям видно стерильные, обработанные антисептиком. Капец они грязные, воняет жесть. Не, я в этом районе первый и последний раз сюда я больше точно не приеду. Ну а что здесь еще остается делать? Как не пить водку? Что это? Кусок сала. Бог. Вот это мандариновый куш обалденные. Буду ехать и кушать мандариночки с помойки. Блин, мандарины я люблю. Карты какие-то с машинками. О, какой-то станок. жилет. О, это он еще и с вибрацией. Ха, Россия работает. О, нищерасе! себе. Это вот эта вот женщина сейчас выкинула? Стопочки, ребят, зацените новые вообще, новый набор. Для водки стопочки. Это чего такое? А это, походу, да, кстати, для стопок подставка. Только тут болтов не хватает. Вот так оно как-то делается. Вот еще там что-то есть внутри. Охренеть, а это бокалы уже. Вот такие бокалы. Здесь их... Три, шесть штук. 6 бокалов вот таких новых. Нифига так они элитные, топовые. Вот болты для крепления вот, вот этой штуки. Это С барной стойкой. Набор 12 предметов. Вот так оно выглядит. Охренеть. О, алюминий. Алюминий. Тогда это наша территория, земля. Мы здесь работаем. Да? Ну классно. все вещи Какие ваши? Я в помойке нашел это. Ваше дома, это общественное место. Поменьше, проезжай, то нахуй. Ребят, ну вот дворник, видели какой местный? Считает помойки, что это его собственность. Кстати, вот я думал, русские дворники не будут такое говорить, а они все равно так говорят. Это вообще неправильно. Нельзя так. Его вот может быть здесь, за вот этим забором. Это его, я так понимаю, коморка. Туда мы не лезем. А что тут? Монеты рассыпаны. Нифига себе. Кэшбэки. 10 рублей. 93. А что у тебя мозоль? А а, это, а, снег а, Я думал от дрочки. Смотри, крысиная нора. Ага. Давай то монетку кинем одну. Фу, ну да, тут крысами воняет. А, вон она побежала, ребят. Тут крыс много живет. Вон дохлая крыса вообще лежит. Вон она. Тут крысами воняет. О, блинчики. Это можно крысок подкормить местных. Вон она, кстати. О, еще одна. Кстати, почему-то она прибежала к крысиному трупу. Да вон они бегают. Я им блинов подкидываю. Сумочка спортивная, вроде целая. О, прикинь телефон! Первый за сегодня телефон без аккумулятора. Ну ничего, аккумулятор можно купить, ставить. Lenovo. Но вот самое плохое, что в нем битый экран. Вот это очень печально. Ведь самое дорогое в телефоне это замена экрана, поэтому его придется на запчасти продать. Офигеть, ребят! Смотрите, что выкинули. Слепок детской ножки. И вот фотка ребенка, чей слепок делали. И еще один слепок другого уже ребенка. Блин, я надеюсь, что все хорошо. И это просто как бы, ну, как-то странно. Почему слепок, ножки, вот эта память хранили, видимо, а пом выкинули. Что у людей произошло, из-за чего они это выкинули. Блин, не хочу думать о плохом. Напишите ваше мнение в комментариях. Ни Нихера себе, чувак. Блин, походу это этот фонарик с электрошокером. Он не работает. Охренеть, топовый фонарик. Похож на фонарик с электрошокером. Капец, он металлический, тяжелый. телефон, фонарик, блин. Неплохо, неплохо. О, вот и аккумулятор от этого Lenovo. Вот аккумулятор. Ну, его даже можно не брать, на самом деле. Потому что этот телефон все равно на запчасти продастся. Ого, курочка жареная. Кусочек тортика. Ммм, как пахнет аппетитно, блин. Я ж так есть захотел. Да ладно. Нихера, чувак. Ребят, зацените, что он нашел. Медная трубка толстая. Это от кондиционера. Да тут сейчас полкилограмма меди будет. Там еще тоненькая, наверное, тоже трубка. А, это медный кабель. Слушай, неплохо. Дай взвешу. Я согну пока. Не, ну тут грамм 150, наверное. Охренеть. Но ну это чистая медь, ребят. Еще? О-о-о. Ну, грамм 300 точно будет. Неплохо. Не, все-таки здесь полкилограмма есть, ребят. Пол килограмма чистой меди. Кайф. Так, мусор уберем за собой. Главное, чтобы сейчас дворник не пришел и не сказал, вы чё мою медь забрали, это моё. Сразу уберу. О, орешки со сгущеночкой или не? А, заварные пышечки с клубникой. До какого? Изготовлено 23-го, 11 21 Срок годности какой, вообще не написано. Какое у них? Ну, они засохшие, Капец. Что они уже невкусные будут Круасанчики 7 days Я, ребят, сейчас капец голодный До 25 февраля Срок годности Я их сейчас как раз похаваю Вот это топ, это очень кстати находка Мой желудок сейчас будет петь серенады Суховатый слегка Круассаны. Но начиночка радует, ребят. Начиночка сладенькая, хорошая. Ля! Как уютно. Сапожки модные. Нифига себе крутые. Но это стиль. Поводок. Флекси. Классный бренд. Только он поломанный. Гейнер. Ну понятно. Спортпит. Скорее всего просроченный. 19-й год. Ну конечно. Оу! Ой, ой ой что это за шприцы? Мне кажется, это из кого-то жир выкачивали. кто-то решил его хранить, этот жир. Ну, я имею в виду человеческий вот этот жир. Второй раз уже вижу снимки подобного плана. Это меня толкает на разные мысли. Ой-ой-ой, нихера, чувак. Тут такой вынос с хаты, что, мама, не горюй. Я надеюсь, тут техника будет. Смотри. Мне кажется, кто-то не. Ну, как бы прямо скажу, мне кажется, кто-то умер. Потому что тут такой вынос, будто после умершего. Столько таблеток. О, Билайновский этот роутер. Блоки питания. Вот это все берем. Коробочка топовая, да? О, а тут что? Нифига себе, блин. Да тут столько всего будет, я уверен. Всякая бижутерия. Украшение. Вот тут вот, смотри. Лина смотреть. Там внутри какие-то сережки. А, вот такие они, нифига себе. Прикольные. Вот еще ожерелье, ребят. Короче, забирать это все надо. Это на барахолке со свистом отлетит. О, нифига себе. Смотри, какой переходник для Samsung. Ну, с такого микро USB на USB. Ребят, видели хоть раз такое? Это можно флешки подключать к телефону, понял? Нихера себе! Охренеть! Ребят, зацените О, Да ладно Охренеть, там реально патроны Чувак, там патроны Там внутри патроны Она что, стреляет? Ребята, это СВД Насколько я знаю Винтовка, зубы молочные Это винтовка вроде бы СВД ребята. это макет Как будто реально ну, Настоящей винтовки Давайте я ее заря... зарядить попробую Тут даже это нажимается. Спуск затвора нажимается, ребят. Охренеть, сколько она стоит. Она, наверное, дохера стоит. Тут прицел есть. И реально там дыра, дула, то есть внутри настоящая. Ребят, я в шоке. Вот эта находка, охренеть. Блин, вот это я в Питер заберу на память. Приклад, блин, такое тяжелое. Волосы, прикинь, волосы. Парик. Это эти нарощенные парики. Парик. Волосы настоящие. Это прицепляются на голову. О, нифига себе. Как оно стреляет. Это хлопушка настоящая. О, ху -ху -ху. Топовые находки, ребят. Вторую хлопушку не будем взрывать. Заберем. Охренеть. Что это? Это рации. Тефаль Бэби. Это рации детские. Одна? на вторую искать. Ребят, это детские рации. Ну, типа аудио няня. Детей слушать. О, вторая рация. Фонарики вот такие вот на батарейках. Рация вторая. Вот это я очень люблю такие выносы из квартир. О, чувак. А это, короче, IP-видеокамера. По Wi-Fi она работает. Видео няня это. К ней еще должен быть мониторчик. Видео няню нашли, ребят. Колоночки Свен. Для ноутбука. Возможно, рабочие. О, это сумка для нетбука. Офигеть, как новая, ребят. Сумка для нетбука. Ребят, мы сейчас ищем бомжа. Он говорил, что где-то вот здесь живет. А где именно, непонятно. Но он нам объяснял, что Воняет примерно где-то тут. Воняет как раз-таки, как от него воняло. Да. Это да я него. думаю, вот здесь он и живет. Есть что? Тут он и живет. Вот здесь прям воняет бомжатиной. Вот тут он живет. Он печка, они вот тут вот что-то готовят на костре. Бля, тут кто-то шевелится. <гас> кто там? Ой-ой-ой-ой, там крыса. Или кто-то шевелился? Кальян. Вот тут он, может, спит или не? Капец у них тут всякой херни, блин, натаскивают. Кальян. Кстати, хороший кальян. Где битая Колба. Это да подзамотать. Под Нифига. Че, у бомжей уворуем кальян, что ли? Да нахер он нужен. Да. Вот матрас. Где они спят-то, я не пойму. Охренеть тут вещей. Ребята, ну это местная заброшка. Бомжи, походу, питают. Или это он один тут живет? Так мы даже кровати толком-то и не увидели. Где он живет? Капец, тут жутко, ребят. Вот тут он, наверное, спит. Бомж этот. Ну что то блин, да не.. Ничего, реально что ли? Вот тут он спит. Фу, оно все мокрое. Там еще этих шей белевых, знаешь сколько? Может, он, кстати, на вот этой теме спит. Он ее кидает и спит на ней. Да, он тут готовят еду. И тут, прикинь, сколько тут копыти потом. Капец, жуткое местечко. Ну ладно, зато мы знаем, где он живет. Смотри, тут еще есть тропа в ту сторону. И они тоже туда ходят. Возможно, там еще есть место какое-то. Видишь, здание какое-то. Нифига себе тут металла, вот эти швеллера металлические. Вот, кстати, этот швеллер с крыши. Его же, блин, взять беспроводную болгарку, порезать, не на металл сдать. Есть, знаешь, такие мото-болгарки огромные? Такую вот взять. А, -а, -а все, тут конец. Я думал, это еще одно здание. Ребят, едем на металлоприемку. Блин, ну что ты мне поцарапал зеркало? Бомжу вообще. Похуй, еб. Короче, братва, мы на металлоприемочке и решили сдать скопленный алюминий, с помоев. За сколько там, 3-4 дня, сколько я тут роюсь в, Красн... в этом в Краснодаре. Металл всякий. Вот самое интересное, насколько выйдут вот эти медные трубки. Полкилограмма. А, ну я же говорил почем медь 550 в питере подороже там 600 чем то Плазь, это чё а, ну вот сколько мы на металле заработали 460 рублей норм ну ладно Все давайте давай. спасибо о блин еще одна хлопушка давай ты попробуешь <свят> балдеж да очень громко Капец, это круто, ребят. О, градусник новый, еще советский. Запечатанный. Советский новый градусник. Вот это можно взять. Хотя он разобьется, блин. Опасно, опасно. И избишечка. А, -а, а, чувак. Это, блин, это ржачная тема. Это колонка микрофон. Это караоке. Еще слышь, неплохое караоке. Только оно севшее, наверное. Не, ребят, реально как новый микрофон караоке. Я такое, кстати, первый раз нахожу. Это микрофончик шляпный. Фитиль для зажигалки зипа. Охренеть. Микрофон королки, по проверим его. Надо зарядить. О, чувак! А вот и этот нетбук, который был в этой сумочке. Вот это уже обидно. Зачем так сделали? Кнопки поотрывали. Тут клавиатуру надо менять. Прикинь, включится. Нетбук Acer на процессоре Intel Atom. Короче, старенький нетбук маленький. Блин, а экран целый у него? Да, экран целый. Ну тут, по идее, клавиатуру заменить и все. Это Acer Espirone. Acer Spiro One. Но такое, думаю, будет на Авито стоить тысячи три четыре. Продать его, в принципе, за полторы тысячи получится. Надо от него блок питания найти. Но состояние у него вообще офигенное. Только лишь клаву поменять и все, и вот эти стразы отклеить. Нормально. Охренеть. Граната, чувак. Класс опасности. Страйкбольная граната. Походу, я не разбираюсь. Охренеть, какая помойка сегодня удивительная. Ребят, напишите в комментар... Ты чего серьезно? <связывая> Блин, давай потом. Напишите, ребят, в комментариях, это страйкбольная граната или чего это, или это петарда такая? Но ну, я думаю, она взрывается. <связывая> Обалдеть! Краснодар радует, ребят. Целая гора находок и топовых, и музыкальная колонка, и нетбук, и вот такие колонки к нетбуку можно подключать, и можно парик одеть, и можно видео видео няню использовать, ребят. Спасибо. Помойки за находки. Вот это тоже возьмем. Вот. Вот такие рамки, возможно, кто-то купит за копейки. В принципе, взять можно. Ребят, пришли второй раз поискать бомжа. Еще взяли с собой вот эту гранатку. Взорвать бомжа с помоечки, которая. Она, наверное, страйкбольная. Есть то? Не, бомжей вроде нет. Есть кто? Ау! Так, ладно, бомжей нет. Ну и ладно. Сейчас будем взрывать вот эту гранату. Я вообще понятия не имею, как она взрывается. Реально страшно. Сейчас найдем где-то место, куда я камеру установлю. И туда брошу гранату. Вот, допустим, кстати, вот сюда. Ну что, ребят, вы готовы? Мне капец страшно. Все, чеку выдерну. Нихера себе, оно шантарахнуло, ребят. Ребятушечки, к сожалению, взрыв гранаты на ютубе не могу показать Потому что из-за этого мне ютуб даст желтую монету Поэтому если хотите увидеть взрыв этой гранаты Говорю сразу, она взорвалась очень сильно, я был в шоке Смотрите взрыв гранаты по ссылочке в описании В моем инстаграме Мейби-беби, мейби-беби, биби. -би -би -би -би. Лучше твои девочки. Лучше кормилицы на свете. Ой, сколько бачков сытненьких. Ой, ой ой ой ой Он мне чуть ногу не прижал. Пузатый ты, падла. Огурчики, хлеб. Что за херня? Ты конкурент наглый. Прикинь, прям тупо залетел к кормилицу. А делиться? Это моя территория. Эй, Гаврик. Сейчас я с ним разберусь, ребят. Кто там роется, такой офигевший. Слышь ты? А что ты тут? А делиться? Кто? Делиться? Кто ты делиться? Ну со мной это делиться. Кто? Я штребуха, ты. И я самый главный расхититель кормилец на районе. Да? Да. Так иди на свой район, это мой район. Я буду драться. А мы с тобой не знакомы. Что-то лицо очень знакомое у тебя. Да. Нет? А вроде я тебя уже знаю уже. Мы с тобой видос снимали. У тебя канал Евг называется. Монету отключили? Вот да. это жизнь тебя довела. Да. Ладно, ребят, это все шутки. Е -е -е. Это Женя с канала Евг. Ссылочка на его канал в описании. Сегодня он к нам присоединился для того, чтобы расхищать вместе с нами кормилицы. Так, ребятушечки следующая кормилица. Че у вас тут? Арбидол. А вот это чего? Беспонтовая? НБА, Адидас. Женечка, иди сюда, запрыгивай на забор и залазивай вот сюда, в бак. Я хочу видеть тебя именно здесь. Да, смотри, одноразочку, я ее сквозь пакет увидел. Вот она. Что, как успехи? Ничего пока вообще не нашел. Смазочками не надо. Вот, для пениса запись Чувак, она запечатанная, контекс. 530 да, рублей стоит. Вот, в упаковке. А эту уже использовали. Она даже чуть там осталась, капелька. Так, Дюрекс. Чувак! С дополнительной смазкой Дюрекс Элит. Тут еще есть. Вот Дюрекс Натуралс. Опа! Вот это деду надо. Вот это уже пригодится. Вот такие ребятушки. Вот. Вкусняшка. Запить зачем-то вот это? На чиле, на расслабоне, по кайфу. Ну что там? Что интересного? Тихорецкое, живое. Да, бодяга обычной пахнет. Вот Она мне напоминает вкус блевотины. Я вообще ничего не нашел, кроме HQD. Мне, походу, это не мое это. Ребятушечки, это... Вы видите, что у меня в руках? Это большие коробочки ютубовские. В них лежали кнопки. И я их уже распаковал. И снял обзор на лайв-канал. Вот здесь была серебряная, здесь была золотая. Ну как были, они есть. И обзор на них вы можете увидеть, перейдя по ссылочке. Вот тут всплывет. Или в описании видео, заходите и глядите. Заснял классный обзор на лайф-канале. Вот, спасибо вам за то, что посмотрели видео. Самое время сейчас посмотреть обзор кнопочек и будет все прям э, офигенно. Помойка кормит ребятки. Посмотрите вот эти видео и подпишитесь на два моих канала. И про кнопочки не забывайте посмотреть на них. там это. Вот.